Yo, yo, yo, psh, psh, yeah, yo, huh, huh, yeah, yeah. Я граф Монтенью, сука граф Монтенью, пишь граф Монтенью, сука граф Монтенью, пишь граф Монтенью, сука граф Монтенью. Я покажу вашу толку, и в руках у меня что? Я могу качать несошно, будто я и Джо Джо. Я прыгаю свою школу и зову директора в костюме дорогом и испанском Монтенью. Я граф Монтенью, сука граф Монтенью, пишь граф Монтенью. Сука, да, Монты, печка, Монты Ю, сука, я ганту Ю. У Е! Где я и больше Монты Дю, будто я МЛД, мне не нужно бухла, и не нужно Анаши, только Монт-Дю, сука, наполняет изнутри, о, ня, ня. В моих венах монтию и ничего, кроме не любишь монты нью, пиздец ты, комик, если я тебя на улице встречу. Ууу, я тебя обварю свои монты ю, я гаф мосты, сука, гамф, мотычю, печь граф, путычу, сука, граф, мутычу, печь граф, мутычю, сука, граф, мутычю, эй, эй, эй, эй, эй, эмоджи нос коп. 360, эмоджиноскоп. 360, шестьдесят, 360, 360, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, Йоу, 100, 100, 100, я 100, 100, Йоу, йоу, 100, 100, 100, 100, 100,